Приветствую на канале Шарабара. Хочу сказать огромное спасибо моему подписчику Андрею Цветкову. Именно он предложил тему данного видео. Сделай видео о переводчиках душ. Андрей, большое тебе спасибо. Материал оказался довольно-таки интересным и я сделал. Прошу всех поблагодарить человека в комментариях. А пока мы не начали, я хочу вам кое-что сказать. При желании, каждый может поддержать канал рублем. Либо долларом, евро, фунтами будет неплохо, да, юанями и прочее, прочее, прочее, кому как удобней. Все средства будут идти на улучшение качества контента и продвижение канала. Так, например, сейчас передо мной стоит задача приобрести себе новый микрофон. Все действия, разумеется, исключительно добровольны, и никого принуждать я не собираюсь. Поддержите, буду вам безмерно благодарен. Если что, реквизиты в описании к каждому видео. А теперь переходим к теме. Смерти не избежать. Такое вот грустное начало. Это понимали испокон веков. Загробные миры так и остались загадкой для нас. Но мы всегда пытались узнать, что ожидает нас после смерти. Религии различных народов мира описывают загробные миры по-разному. современное время нам внушают, что после смерти душа может отправиться в ад или рай, что зависит от поступков человека при жизни. Однако в древние времена люди описывали загробные миры иначе. Более интересно, полноценно и красочно, что ли. В данном видео мы рассмотрим проводников в загробные миры у различных народов, а в следующих роликах выясним, как именно эти самые миры выглядели. Да, я решил сделать наоборот. Не миры рассмотреть, а потом способ попадания в них, а начать с конца. Из учебников истории и мифологии практически каждый из нас усвоил, что люди в древние времена крайне ответственно относились к погребальным обрядам. Человека к загробному миру специальным образом подготавливали, так как считали, что без этого его душу не примут, из-за чего она потом застрянет между мирами мертвых и живых. В погребальных обрядах особое внимание уделялось процессу ублажения переводчика либо проводника как его еще называют гранью между мирами загробным и нашим всегда являлось нечто что существовало на самом деле к примеру славяне считали что ею служит река смородинка древние греки называли гранью между мирами реку стикс а кельты необъятное море которое душа должна была преодолеть с помощью проводника к паромщику который переправлял души в загробный мир относились с уважением Египтяне, к примеру, проводили отдельные ритуалы, чтобы задобрить его. Считалось, что если этого не сделать, душа никогда не доберется до загробного мира, даже если ее обладатель был праведником. В гробку к клались особые амулеты и предметы, которыми его душа должна была заплатить проводнику. Скандинавы считали, что между мирами мертвых и живых находится глубочайшая речка с мрачной зловещей водой. Ее берега лишь в одном месте якобы были соединены мостом из чистейшего золота. Пройти по данному мосту самостоятельно практически невозможно, так как его охраняли злые великаны и свирепые псы. У души был единственный выход – как-то договориться с матерью этих великанов, которая являлась ведьмой по имени Мудгуд. К слову, скандинавы верили, что отличившихся в сражении воинов на вышеописанном мосту встречал Один собственной персоной, после чего сопровождал их в Валхалу – мифологический загробный мир для воинов, в котором их ждет вечный праздник с прекрасными валькириями. Самым несговорчивым перевозчиком в загробный мир считался Харон, герой мифологии Древней Греции. Он переправлял души через быструю реку Стикс в загробный мир Аида. Найти компромиссное решение с ним было невозможно, так как он отличался. Законопослушностью и никогда не спорил с богами Олимпа. За переправу Харон требовал всего лишь один обол – мелкую монету того времени, которую родные покойного клали ему в рот в ходе похорон. Если во время похорон не соблюдались традиции и обычаи, Харон отказывался пускать душу на свою лодку. Если родня покойного поскупилась и не осуществила щедрое жертвоприношение Аиду, Харон тоже отказывал. Как мы видим, многие ранние мифы различных народов имели ряд общих черт. В частности, люди были убеждены, что душе нужен проводник, способный указать ей путь в загробный мир. Некоторые такие проводники были добрыми и действительно старались помочь душе, другие же несли боль и пытки. Даже в современных религиях существуют боги или демоны, исполняющие роль таких проводников, что лишний раз доказывает, что люди, жившие тысячелетия назад, не так уж сильно и отличались от нас. Рассмотрим же проводников чуть подробней. Огмиос был кельтским богом красноречия и по совместительству психопомпом. Описываемый как постаревшая версия греческого героя Геракла, а в некоторых случаях бога Гермеса, Огмиус использовал свою красноречие, чтобы убедить мужчин последовать за ним в преисподнюю. Также Огмиус обладал способностью создавать дефексионы таблетки проклятия, которые использовал для того, чтобы связать людей с собой. Когда душа соглашалась последовать за ним, Огмиус прикреплял к языку своей жертвы цепи и вытаскивал душу через уши. Римский писатель Лукиан писал, что те, кто был порабощен Окниусом, были счастливы сидеть на его цепи и отчаивались в случае освобождения. Папа Геде – это бог смерти в религии Вуду. Считается, что папа является трупом первого человека, который не умер. Он ждет на перекрестке между жизнью и смертью и провожает души недавно умерших в Гвинею, мир духов. Поскольку религия была популярна среди африканских рабов, за крупным миром им представлялась, как правило, сама Африка. Папа Геде знает обо всем, что происходит во всем мире каждую минуту, как о живых, так и о мертвых. Обычно он изображается в виде человека в шляпе и с сигарой во рту а известен своей силой и грубоватым чувством юмора. Во время церемонии для божеств из пантеона религии Вуду, папагеты вас дают почести посредством возлияний. Если так случится, мало ли, что вы с ним встретитесь при жизни, то предложите ему ром. Это его любимый напиток. Идзанами Номикото – богиня создания и смерти в религии Синто. В традиционном смысле Идзанами Номикото не является психопомпом, она синегами. Для последователей Синто это бог или богиня, который может прямо или косвенно стать причиной гибели смертных. В переводе ее имя означает «та, что приглашает». Помимо своей роли псевдо она также известна как создатель первого мира, сотворенного ей совместно с Идзанаги Номикото, ее мужем. Она умерла, рожая сына Кагуцути, олицетворяющего огонь. И Цзанаги Но Микото позже убил своего сына, не простив ему того, что он стал причиной смерти его жены. Такие вот семейные драмы. Оя была богиней огня, разрушений подземного мира в мифологии Йоруба. Также Оя была известна как божество реки Нигер и сильная воительница. Она была хранителем врат смерти, где ждала души умерших, чтобы помочь им на их пути к следующему перевоплощению. И все же она не была олицетворением смерти в мифологии Йоруба. Скорее, Оя была представителем жизни и вера в нее была тесно связана с верой в реинкарнацию. Если вы захотите угодить ей, принесите ей в дар баклажаны или красное вино. Такие богиня принимает наиболее благосклонно. Велес – славянский бог земли крупного рогатого скота. Его имя происходит от литовского «веле», что означает «тень смерти». Велес постоянно враждовал с Перуном, потому что тот украл его скот. Обычно Велес изображался с рогами и, как и многие древние боги подземного мира, был преобразован в сатану ранними христианскими миссионерами. Гвинахнут – в алийской мифологии Гвин Апнут был не только королем фей, но и повелителем подземного мира, называемого Аннун. Этот мир сильно отличался от большинства подобных подземных царств из других мифологий. Смертные могли свободно посещать и покидать его, когда им заблагорассудится, даже будучи живыми. Время от времени Гвин Апнут упоминался как хозяин дикой охоты, катался по небу на лошадях в сопровождении сверхъестественных собак. Гонщик Аннуна собирая человеческие души. Его роль как психопомпа была особенно связана с эльскими войнами, павшими в боях. Также гвинопнут известен как Черноликий. И штаб богиня самоубийств в мифологии индейцев майя. Иногда ее называли веревочной женщиной, поскольку она часто изображалась с веревкой на шее и с закрытыми глазами. Для народа майя, в отличие от большинства культур, самоубийство, особенно через повешение, считалось почетным способом умереть. Мало того, что Иштаб была защитницей самоубийц, она также покровительствовала павшим в битве воинам и умершим природок женщинам, провожая их души в рай, где они будут вознаграждены и навечно избавлены от болезней и скорби, мира. На ее щеке был черный круг, олицетворяющий обесцвечивание плоти из-за разложения. Воловья голова и лошадиное лицо пара хранителей подземного мира из китайской мифологии. Как следует из имен, они были людьми с некоторыми частями тела, как у Вола и лошади соответственно. Их обязанностью было сопровождать души недавно умерших на пути в Диюй, китайскую преисподнюю. Их можно было обмануть, как это сделал Сунюку, царь обезьян, сделавший себя бессмертным, стерев свое имя из книги мертвых. В отличие от большинства психопомпов, эти боги могли наказывать мертвых за их грехи, прежде чем те с могут перевоплотиться. И ни слова о том, что произойдет, если вы посмеетесь над их головами. Не дай бог. Яма. Индуистский бог смерти, а также психопомп, иногда также называемый Ямария. Яма жил в Нараке. Чистилище, где мертвые должны были нести наказание за свои грехи, прежде чем перевоплотиться. На Раке было семь различных уровней, и обязанностью Ямы было направить душу на нужный уровень. Также Яма отвечал за направление душ на Сваргу или Небеса, которых также было семь. Однажды он был убит Шивой за неуважение к божеству, а затем воскрес, так что Шива является единственным богом, которого Яма уважает и боготворит. Яма носит петлю в левой руке, которую используют для захвата души, чтобы извлечь ее из тела. Таковы представления людей прошлого касательно психопомбов, они же проводники душ. А если вам понравилось данное видео, то, разумеется, подписывайтесь на канал, дзинкайте в колокольчик, ставьте лайк и делитесь этим видео. А я, пожалуй, отойду. Выбирайте себе самого хорошего проводника. Счастливо!